Сегодняшний мастер-класс заявлен как э, счастье, энергия осени. То, да, что под этим мы подразумеваем, как пережить осень плюс будущая сессия, как пережить такую погоду. Солнышко, оно когда, конечно, здорово, а когда пасмурно, то как-то не очень. И сил как-то после лета уже поменьше. И что с этим делать, и как с этим быть. И куда девается наша молодецкая энергия? Вроде бы как бы должно быть ее много, а она куда-то девается. Вот об этом сегодня мы и поговорим. Есть еще такое понятие сейчас модное, это как «крадуны счастья». Да? Мифическое такое название. Но о магии и вампирах мы сегодня говорить не будем. Больше как-то а Печально. Почему? Самое интересное дело. Самое интересное? Да, конечно, самое Самая интересное. Ага. А вампира это темная сторона? Ну, я думаю, не светлая. Не светлая? Знаешь, а понятие, что такое темное, что такое светлое, что такое эм, э, причинить добро, да, нанести счастье другому человеку. Что такое зло это понятие я их называю философские представлю же конечно же меня зовут татьяна шаповал я психолог психотерапевт работаю в гештальт подходе у меня две специализации это одна из них это зависимости со зависимость зависимое поведение подразумевает как не только зависимость от психоактивных веществ но также и пищевое и эмоциональная зависимость да есть такая вы знаете об этом может кто-то даже на себе чувствовал когда-то вот. и вторая моя специализация в которой я работаю это психосоматика как наша психика справляется с помощью тела с теми или иными проблемами и третий проект это в котором я сейчас учусь это семейные системные родовые расстановки по Хеллингер. Это длительная программа, она рассчитана на почти 4 года. Мне это очень интересная тема, как работает семейная система в тех или иных ситуациях и почему при наличии одних и тех же родителей, да, при одном и том же практически подходе, даже возьмем близнецов или двойнят, получаются абсолютно разные люди с разным типом характера с разным типом поведения и так далее Итак, у нас получается с вами три блока первый это что такое счастье какое оно бывает зачем оно надо и как мы его понимаем второй блок это энергия что такое энергия и третий блок энергетика что такое энергетика что она нам дает ну что Попробуем разобраться, что такое счастье. Sí. Да. Да? Ja. Что такое счастье? Ваш вариант. Так. Чем он характеризуется? Какими эмоциями? Хорошие приемные эмоции. Какие кица хорошие приемные эмоции. А, а какие цепозитивные позитивные эмоции? Какие вызывают на счастье? Ребят, ну, вообще у психологов у психотерапевтов нет разделения на позитивные и негативные эмоции. На хорошие и плохие. Все эмоции нам нужны. Вы же прекрасно знаете, чтобы что-то изменить в жизни, да? на какой эмоции возможны изменения в жизни? На какой? Плохой. На какой плохой? Отчаяние. Mm -hmm. Еще отчаяние чем что не это состоять? Да. Неудовольствие а? не, не тем, что есть. Хорошо. Может, да. На злости. На агрессии нет. На агрессии агрессия и ярость это немножко другие. А вот на злости капец, да я больше так жить не могу. Все, это про злость? Про злость. На позитивных, как вы называете э, Чувствах и эмоциях Изменения невозможны Потому что какое состояние у человека Комфорта Кто в комфорте Будет что-то менять Его так все устраивает, зачем А вот на злости, правда, возможны все изменения Мало того, только на злости Возможен выход из наркомании Или алкоголизма Это такое вам маленькое От меня бонусное так вот, счастье Правда, это э, Краткосрочное Чувство, приятное? Да, эйфория Я счастлива Мне подарили компьютер Кстати, вчера, да, я счастлива Мне вчера подарили компьютер Когда работаю с клиентами Приходят, я говорю, у меня все клиентки счастливы Даже если это тревога зашкаливающая, страх, паническая атака Просто она не знает, что она счастлива, она забыла об этом И в результате работы, когда я, проходит несколько сессий и выясняется, э, все, я несчастна И тогда, правда, я несчастна, это какой-то, вот знаете, как объемный большой слон Слона можно съесть? Да нет, можно подавиться Но если вы кусочком разрезать в течение нескольких дней, да, то слона точно можно съесть И э, когда начинаю разбирать по четырем сферам Вы знаете, что человек живет в четырех сферах, да? Знаете? Нет? Напомню, какие это сферы? Эффективная, эффективная. Социальная. Социальная физическая. Духовная. Психологическая, духовная, да. И четвертая. Так вот, когда начинаем разбирать по этим сферам, то оказывается, муж есть. Да? Какой? Ой, заботливый, хороший. Детки есть. Детки какие? Да, адекватная, нормальная. А работа, ой, я так на эту работу давно ее искала и хотела. И вполне она меня устраивает, и зарплата хорошая. И когда вот так вот начинаешь разбирать по кусочкам, ну, где-то какие-то, если есть проблемы, их разруливать, то оказывается, что в итоге, ой, вы знаете, а, наверное, я вполне счастлива. Это что-то временное, это, возможно, плохое настроение. То есть счастье, как может быть кратковременным, да, от подарков, ну, когда складывается наше желание, возможности, мы получаем это счастье. Так да? что такое осознанность? Принимать дальше еще сейчас трое уже не случается, происходит, так как его есть. Принимай жизнь с сегодняшним дня. Так. Это замечать то, что сейчас происходит. Да, Слышать то, что я говорю а не быть уже на дискотеке в ночном клубе или на шопинге в плазе. Это присутствовать здесь и сейчас. Принимать, правда, то, что есть. Ну, до осознавания. Вы думаете, у меня всегда получается осознавание? Или я не тревожусь, или я не боюсь. Конечно боюсь, конечно тревожусь, конечно личная терапия около 500 часов, конечно терапевтическая группа э, в течение трех лет, но ну, это обучающая программа в гештальтерапии, чтобы был сертифицированный специалист во всем мире приняты единые условия, которые должен пройти человек, который хочет стать э, психотерапевтом. Поэтому да, и все равно да что ж такое, а? Такая жульная. 12 лет опыта работы. И все равно а, опять где-то на грабельке наступила, так. По голове, опа, где я? Поэтому, я не знаю. Наверное, есть высокоосознанные люди, которые живут в тибетских горах, которых ничего не волнует, и у которых вот этот самый маятник да, не расходится. Не, потому что если эйфории обязательно будет какой откат? Обязательно. Майк не будет работать. Но так как мы люди энергичные, веселые, любим хорошее настроение, то, конечно, где-то получаем немножко и грустинки, и печальки и так далее. Если вы знаете, что есть разные типы характера, да, есть оптимист, есть пессимист. Как как бы вы тому пессимисту не угождали и даже там, не делали сюрпризы, о которых он давно мечтает, он все равно это обернет вот так вот, да, ну что ж, будем халатик искать с перламутровыми пулочками, спасибо вам большое, да? То есть все равно будет неудовольство и не радость от сюрпризов, подарков и так далее. Внутри, возможно, как-то умеет радоваться, но это мало заметно. Внутри У меня был недавно вебинар, и была половинка вебинара, я назывался «Маски и роли», и там половинка вебинара была посвящена, может, слышали, такая психолог Лиз Бурбо. У нее есть пять травм, замечательная книга. И вот я делала краткий обзор по этим травмам. И одна травма, которая, я, ну, для меня она самая такая серьезная, которая рождается еще во время зачатия. Называется отверженный. Она для меня самая такая тяжелая, что ли. Вы представляете, рождается во время зачатия появляется во время беременности, ну там разные варианты, да, появляется, когда только малыш появился на свет. И вот таким людям с этой травмой я их вижу, их видно при разговоре, их видно хорошо телесно, как они выглядят. И с ними сложно работать. И вот у них, правда, с этим большие проблемы. С радостью, со счастьем. Еще вопросы? А я, кстати, эту гармонию, чтобы мне было на нормальные, как еще плавные, гармония и все. Честно? Да, конечно. Не знаю ребят, это все индивидуально. Да? Что для меня счастье, для кого-то это счастье э, сдать сессию. Для кого-то счастье выиграть миллион. Э, гармония внутренняя. Да, есть очень много практик, которые стабилизируют внутренний мир. Но вот это вот лично, что касается меня, э, то для меня гармония – это целостность. То есть что такое целостность человека? То есть приходят люди в терапию с запросом, да, с каким-то, и подоплека у каждого запроса это сделайте меня целостным. Где-то идет э, выпадание. Целостность это я.. Э, ну, во-первых, если уж так совсем философствовать, то получается, что все знаете пирамиду Маслоу, да? да? На чем она основана внизу? Физология. Базовые потребности. Сколько их? Пять. Какие помните? Еда. Еда, сон, размножение и? и? Нет. Так вот, не покушать нормально, не поспать, отдохнуть нормально, не тем более размножиться нельзя без чего? Да, без безопасности. Вот если вот, вот эти вот четыре, их три. Но я всегда говорю четыре, что если нет у человека внешней и внутренней безопасности, то ничего этого нормально не получится. И вот когда четыре эти потребности удовлетворены, то тогда человек куда идет? Я Дальше он уже что делает? Получает образование, занимается собой, да, ходит на какие-то кружки курсы, духовные практики, физический, физический спорт и так далее. Если эти базовые потребности не удовлетворены, все равно будет внутренняя тревога. Обязательно, без нее никак. Без этого никуда не денется. Так вот, чтобы вот эти базовые потребности были удовлетворены у человека после 18 годков, что надо? А? Что-что? Заработать -что? денег. Да. Заработать денег не знаю, но то, что э, уметь себя обеспечить к определенному возрасту, Да. Человек должен иметь. Каким способом, это уже его проблемы. Но он должен это уметь. И тогда уже можно говорить, да, про гармонию. Когда попа подстрахована, ей есть где сидеть, когда на голову не падает дождик, то есть есть жилье, когда понимаешь, что завтра у тебя точно в холодильнике будет еда, тогда можно подумать уже о духовном росте, о гармонии и так далее. Чувствуем, ну, у нас огромная гамма чувств. К сожалению, сейчас ко мне тоже опять-таки приходит молодежь 18-25 лет с запросом «научите меня чувствовать». У нас большая гамма, да? От эйфории до... До чего? Безразличия. Нет. Да, до, до, до безразличия все плохо, весь мир такой нехороший и так далее. Тибетские монахи... Их, э, они точно знают, что их устраивает, их аскеза, которую они приняли, да, там какая-то пещера. Их устраивает то, что они носят, их устраивает то, что и они едят. Все. Больше их ничего не волнует. Как вы живете? Как я живу? Какой президент? Сколько конфет выпустил Порошенко и на этом нажился? Их это не волнует. Они на это просто не включаются. Мы эмоционально реагируем. Да, пришла подружка, рассказала про какую-то свою там, историю да, с парнем. Мы включаемся чувствами эмоций. эмоциями? Как она нас касается? Ну, мы включаемся. И так далее. Поэтому мы живы, да. Мы включаемся чувствами и эмоциями. Какая-то история, правда. Мы же для того и дружим, мы для того общаемся, чтобы как-то друг друга поддерживать. Опираться на свои ножки в этом мире – это здорово. Но хочется еще на кого-то опираться, да, на мужа, если это семья, на родителей, если э, они, дай бог, живы, на э, друзей, да, которые у нас точно есть, были и будут, на коллег, которые могут нас в какой-то момент что-то подсказать, выручить, э, как-то с ними поконтактировать, что-то спросить, как-то э, пообщаться». Без этого невозможно. И, конечно же, есть какие-то истории, да, там, хочется рассказать. Блин, я такая злая, скажи, там, вот это, это да, или еще что-то отдать, какое-то горевание вместе прожить, да, смерть близкого с кем-то разделить, одному невыносимо и так далее. Мы для этого и общаемся, мы для этого и дружим. Эм, вот как включаться? Насколько сильно включаться? Как пропускать? через свое сердце и пропускать ли через него, это уже зависит от личности человека. Зачем он чужие беду горе принимает близко к сердцу своему? Каким это образом не касается? И второй момент. Ведь мы воспринимаем чужие истории, близко реагируем на какие-то вещи только в том случае, если эта история есть в нас раздражает нас какие-то моменты в других людях, если мы это не принимаем в себе. Так оно работает, почему-то психика. Так вот, про энергию, да, мы немножко затронули, про энергию, как мы реагируем. Есть хорошее упражнение. Я думаю, что мне листочков хватит. Давайте мы его сделаем. 10 минут времени. Я думаю, что успеем. Да? Можете в блокноте писать, а если хотите. Можем. Да, эти листочки, ребят, останутся э, останутся с вами. Может, мы можем вот так передавать? Да, передавайте. Отлично. Я уже забыла, как это делается, видите? Хотя это было не так уж давно. Итак, задание первое. Написать, куда в течение дня, двух, трех, как вспомните, недели направлен ваш фокус внимания. То есть. Учеба, книги, родственники, то есть с кем вы общаетесь, что вы делаете, Facebook, Instagram, что еще? Кафе, родители, друзья, компания и так далее. Попробуйте написать, вот что вы делаете в течение двух-трех. Ну, если вспомните за недельку, хорошо будет. Пишем. Это первое. Чем больше вспомните, тем лучше. И отметьте галочкой то, что вы делаете с удовольствием и то, что относится к вам. И то, что чем вы не убиваете время, а действительно используете его ресурсно. То есть не завис в Фейсбуке на 2 часа, что там делал, непонятно, да? А зашел, сделал за репост и вышел. А, не завис в игре на 3 часа, да? А просто зашел в YouTube, посмотрел 10-минутный какой-то ролик и вышел. Понятно задание? Посмотрите опять на свой список И найдите в нем пункты, которые вызывают много эмоций Страх, напряжение, тревогу, злость На ту маму, которая просит вечности с тем братиком сидеть, например да. Или на пьянку, сколько давал себе слово пить только в пятницу А не начинать со вторника и так далее Получилось немножко? Ну, Зачем я дала вам это упражнение? Чтобы вы наглядно посмотрели, куда уходит ваша энергия. На что она уходит? Что еще? Куда еще уходит энергия? На удержание тайн своих и чужих. Очень много уходит внутренней энергии. Так что же такое энергия? Энергия – это та сила, которая нас заставляет действовать. Это э, внутренняя наша сила, с которой мы рождаемся. Есть обалденная психология упражнения. Называется э, по-разному. Мы делали его когда-то в свое время. Потом я делала на терапевтической группе. Называются «Роды», когда человек заново проживает свое рождение. Упражнение бомбезное при адекватном тренере получается супер узнаешь про себя. Зачем его делают? Это очень хороший маркер для того, каким рождается э, человек. Кто сталкивался с маленькими новорожденными детками, да? а еще и если несколько их штук видел, то тогда один будет орать до той степени, пока не получит свое. А один квакнул и молчит. Квакнул и молчит. Я говорю, боже, мне такой спокойный ребятенок, такой спокойный ребятенок. А говорит, боже, а моему топ. То ему мокро, то ему писать, то ему какать, то ему кушать, то ему на ручки к маме, то ему на ручки к папе, то ему нужна та игрушка, то ему нужна вся игрушка. Он еще не умеет стоять, ходить, а ему уже все надо, он уже куда-то там тянется к тому подоконнику и так далее. Ну, в общем, один не поседа, другой спокойно. Это о чем говорит? О том, что правда, мы рождаемся, с разным запасом внутренней энергии как она называется по-другому помните витальная вита это жизнь жизненная энергия будет вам очень часто попадаться это слово витальная энергия витальное чувство смерти тоже есть это тоже понятия такие психологические глубинные и правда человек рождается с разным запасом энергии. Даже если энергичный ребенок, то правда дальше зависит от воспитания. Что с ним будут делать родители? Как они будут его эту жизненную энергию поддерживать? Зависит от воспитания родителей, формирования характера. Да. Темперамент. Зависит? Нет. Зависит? Мы же берем от родителей, только они реагируют на да. какие-то происшествия. А кто э, слышал э, такую фразу? Это не наш ребенок. Что за дети, Мы вот такие вот все тут хорошие, а это же ужас какой-то. Да? Так вот, я всегда говорю в таких ситуациях, таких родителям, на осине не растут апельсины. Яблоко от яблоньки точно далеко не падает. А в семейных расстановках есть очень интересное выражение, когда... Ну, семейной расстановке это уже какая-то система да? и там подразумевается мужчина женщина то есть парные отношения и так далее да? как род идет да? слава и вот как на, если рисовать родовое дерево да вот идут родные там потомки и так далее так вот говорят ха если это семейная пара вы думаете вы вдвоем в постели нифига вы и 275 ваших родственников Почему? Половина папина, половина мамина, половина бабушкина, половина дедушкина, половина бабушкина, мамина, половина. И так до седьмого колена. После седьмого колена идет, ну, вот почему-то до седьмого колена. И вот посчитайте, сколько у мужа родственников рядом с вами, сколько у вас. И вот это все соединено в одном человеке. Поэтому абсолютно верно, что мы берем от родителей. Нет. Да, потом уже, когда приходит осознавание, мы видим, что как-то тут у нас в школе или в детском саду э, ребята по-другому виду, Да, можем брать какие-то модели поведения уже от окружающей, от социума, от друзей, от подружек. Но, в принципе, изначально закладывается все в э, семье с самого Рождение. Даже сейчас уже говорят, не только натальное, но и пренатальное. Пренатальное — это эм, да, да. да. Эм, так, что я вам еще хотела про это рассказать? И правда, энергичный человек э, с жизненной витальной энергией, он отличается от человека с низкой энергией. Как вы думаете? По каким признакам? Ну, давайте пофантазируем, подумаем. Может быть, человек с большим количеством энергии, он более жизнерадостный? Ну и пап, мы себе этот, так, ребята, мы сегодня прогуливаем эту пару, идем туда, да, завтра так, я не переживайте, я сейчас пойду договорюсь, все сделаю. Так, кто там не сдал? Ага, э, ты не сдал, ты не сдал, ты не сдал. Так, все, ребят, не переживайте, я пойду сейчас договорюсь с вашими преподавателями, все закроем, все идем гулять, идем отвечать. Все, погуляли, завтра с утра полежать а он уже. Так, я что-то ну, давайте кофеек попьем, давайте сделаем то, давайте сделаем это, да? Видно. Правда, видно. А человек, который Ну я не знаю Вот это Чего я хочу Кофе? Какой кофе? А где кофе? А чё кофе? там не я не хочу Да, знаете Есть энергия Как я уже сказала, да А есть энергетика В чем отличие? Энергетика это то, что мы случайно на кого-то. То, что передается. Угу. Вот одного, от одного можно подзарядиться, как от батарейки, да? А от другого думаешь, блин, ну и мир какашка. Пойду-ка я от него подальше. А то вообще пригрузил он так меня, что вообще. Радость куда-то нафиг ушла, и по-моему, надолго рядом с ним. Эм... И то, что я сейчас описывала, правда, есть люди, вот особенно подростки, вот как будто бы в одном месте у них моторчики, они везде успевают, все могут, им все интересно, на мир такое смотрят. И да, те, которые без жизненной витальной энергии, им завидуют на самом деле. Но они не представляют, как этим моторчикам тоже бывает тяжело угомониться и золотую серединку, то, что вы говорили, правда было бы классно, прикольно найти. Но не у всех это получается. С возрастом, да, кто-то подзаряжается и чего-то начинает делать, шевелиться, а кто-то потихонечку себя контролирует, немножечко при, при, при, при, не, не, гасит, да, каким-то образом, оттормаживает. Кстати, на это тоже есть упражнение для этого но э, здесь, правда, зависит от родителей, как они под, поддерживали его взросление, да, куда перенаправляли. Ведь если ребенок с этой жизненной, витальной энергией моторчик, то да, его классно отдать, не знаю, там на какие-то танцы, там еще куда-то, да, где этот моторчик бы как-то бы немножко уходила эта энергия, так, чтобы было силы воли у него посидеть и выучить, сколько будет 2 плюс 2. Те, те подростки, которые уже потом выходят в подростковый период, они уже сами понимают, куда им хочется пойти, чего им хочется сделать, какой кружок записаться, чем бы им заняться, куда бы эту энергию отдать. Это в лучшем случае. В худшем случае куда идут? Да. И что происходит? Попадают и в ту компанию. А что значит та компания или не та компания? Все компании хороши. Но та компания помогает свою энергию, например. Она показывает, куда направляется энергию. Правильное русло. А другая компания помогает энергию, использует в своих целях, используется энергию. Боже, ну сколько в этой негативной компании интереса? Сколько там можно шкоду попробовать сделать? Жизни поучиться? А что в этой э, позитивной компании? Ну пойдем сходим куда? На выставку? Какую? А Картинки посмотрим. А как? А а ну позитивная компания, это в что скучно? А, а ну, расскажи, что не скучно. Ну, можно, например, заместо того, чтобы пойти э, там траву, можно с позитивной компанией и ты там футбол поиграть. Так правильно, я же говорю про то, что их чередовать можно. Можно сначала туда пойти, а на завтра туда пойти. Ребят, на самом деле Да, наши родители Взрослые тетки и дядьки В образе меня Иногда начинают рассказывать о том Что какая жуткая сейчас молодежь Но так как я работаю Давно с зависимостями То можете представить, что весь ассортимент Который есть на рынке психоактивных веществ Я знаю Что есть, как оно влияет, как оно действует И так далее Поэтому если человек каждому возрасту, вы знаете, что есть определенное, подскажите, забыла, как называется, Три года, 16 лет, 25 лет, кризисы, возрастные кризисы есть. Есть. Три года, 16 лет, 25 лет, 40 лет, ну там сейчас немножко они смещены, но это такие основные, которые да, когда-то были вот придуманы, но уже сейчас дополняют их немножко. Так вот, каждому этому возрасту свойственны свои моменты. И в 14-16 лет подростковый пуберантный период свойственны свои штуки, которые человек с тобой проделывает. Да? Было с вами. Mm -hmm. было, думаете, со мной не было? Было. Думаете, у меня только хорошие компании были? Боже сбал, у меня были разные. А, и а, если человеку свойственно попробовать покурить в 10, 12, 13, 14 лет, то он это сделает. Если он это не сделает, он сделает это в 40. Свою маму научила курить в 40 лет. <calendars> <раз sûr> Она попросила. Ну правда бросила? Не, не очень научилась, но попросила. Если человеку свойственно э, тяга к машинкам с 3 лет до 6, и родители ему считали это ерундой и не покупали их, да, то он это возьмет только в 40 лет и в гараже. И вот такие вот моменты, которые свойственны, да, они все равно выстрелят. Если запрещали родители, если человек сам себя держал каких-то супер-ежовых рукавицах, то это обязательно выстрелит, но позже. Если свойственны пробы алкоголя 12, 13, 14 лет, 15, 16, ну это уже считается сейчас поздно, то они обязательно будут. Это не, не значит напиваться до коматоза. Но попробовать, что вы не таке, это обязательно будет. Если спортсмен нельзя и так далее, ему важен спорт. Я знал, которые становились ребята, мастера э, Украины, Европы, наркоманами в 22 года. при Притом крутыми э, героинщиками. Да. Притом слетали моментом, очень быстро. Пить нельзя, то нельзя, четкий спорт, четкий режим, очень сильные рамки, ограничения и так далее. Я не за плохие, я не за хорошие компании. Все компании разные, и правда, человек выбирает, где ему интересно, с кем ему интересно. Мы же идем в компанию или начинаем дружить для чего чтобы получать какие-то чувства, эмоции, чтобы э, чем-то делиться интересным, нас объединяет что-то общее, ну, без этого никак. И поэтому попадаем в ту или иную компанию. Нас же там никто насильно не удерживает. Что-то нам не понравилось, отношение к нам, э, наше видение мира оказывается очень отличается, когда ближе узнали э, человека или в компании. Нас же там ничто не удерживает, нас же никто не привязал наручниками. Мы можем в любой момент развернуться и уйти. Да? Или не очень? Mm -hmm. Так, так вот, на чем мы остановились? Мы остановились на разнице энергичных людей, да, и не очень. А Например, говорят, подобное притягивает бесподобное. Один человек притягивает, как вы думаете, похожего на себя? Обычно ну, вот мальчик, девочка, да? Хорошая отличница с бантиками, помните в песне. А мальчишка плохишь, да? А почему так получается? Дополняет. Потому что люди пытаются что -то найти мало. то, чего не хватает им в себе. Uh -huh. Да, дополняют. Если череплятся uh -huh. люди иногда, uh -huh. вот кто-то дает кому-то пенди в какой-то ситуации, для этого человека этот человек сейчас, второй человек даст пенди, а в какой-то второй ситуации первый человек даст второму, это тоже Гармония. Да? Это... Ну, почему нет? Если вам комфортно с человеком, какой бы он ни был, значит это ваш человек. Ну вы же понимаете, что абсолютной гармонии в отношениях не было, не будет и не бывает. Все равно есть этапы, которые проходят, если это про любовь. Любо... Влюбленность, да. Сколько длится влюбленность? От трех месяцев до полутора лет. Потом розовые очки падают и появляется все, да, то, чем мы не видели. И вот насколько вот это вот мы не видели и можем с ним жить, зависит уже от нас. Невозможно никогда изменить другого. Девчонки, у которые уже прожили какое-то время, подтвердят мои слова. Как бы мы ни хотели, мы другого человека не можем изменить. Причинить счастье, нанести добро – да, конечно, но это будет насилие. Тогда не вопрос. Но опять-таки, как он хочет меняться? Работа терапевт-клиент – это работа двоих всегда. Это парная работа. На моей энергии изменения клиента не будет. Только с его желания. У него выхода нет. Когда, если брать семейную систему, так как я работаю в зависимости, а зависимость – это семейное заболевание, как бы ни хотели, то тогда, если меняется зависимый, да, пусть реабилитационный центр, пусть кодирование, пусть еще что-то, будет меняться так или иначе вся семейная система. Она не сможет по-другому, потому что человек изменился. Он не ведет у себя уже так, он ведет по-другому. И рядом который хочет, не хочет, он все равно будет меняться. Давайте подумаем о том, почему осенью энергия пропадает. Куда девается? настроение? И что с этим делать? Я шукаю и тогда получается, что правда, мы э, сидим и вспоминаем, эх, как было хорошо лето, то есть живем прошлым, не замечая то, что мы можем взять классного, теплого, хорошего сейчас осенью. <связываем> а что можно придумать осенью, чтобы, правда, энергия как-то немножко. Поехали, <связываем> так Вместо сессии желательно, да? а что работает. а кто у кого настроение зависит от погоды Я да мне нравится солнце я люблю солнце я люблю жару я не люблю зиму Я не люблю холод как я с этим справляюсь? Ну, во-первых, классные есть новогодние праздники, да, мы их ждем. И вот эти радости, о которых я говорила, ежедневные, хобби, увлечения, это про меня. Позволять себе немножко погрустить, поунывать, да не вопрос, только не застревать в этом. Хорошее настроение, бодрость духа, все равно, помните опять-таки про маятник, все равно нужно время немножко полениться иногда, погрустить иногда. Лень тоже интересная штука. Ее, правда, говорят там, где надо и не надо, про лень. Присваивают, кстати, как и про, про депрессию. Есть классическая депрессия, есть депрессивное состояние, вот ее тоже не депрессия. Может, просто плохое настроение? Наверное. Потому что классическая депрессия, та, которая глубокая, она на самом деле никакого отношения к плохому настроению не имеет. Это клинический диагноз, который ставится и работается, кстати, психотерапевтами вместе с психиатрами в паре. Ну, давайте не будем о грустном. Да? Есть еще такое понятие, как мы говорили, как энергетика. Что такое энергетика? Еще про таких людей, кстати, говорят, Харизматичный человек. Вот что-то в нем есть такое, да? Да, что к нему тянет. И внешность тут, правда, да, имеет значение, но не очень, как он выглядит. И от него, правда, можно подзарядиться, как от батарейки. Какими-то идеями, какими-то... Да. И правда, изначально для того, чтобы понимать, какой я, да, чего я хочу поменять, знать вообще, кто я. Чего я хочу, о чем я мечтаю, куда я иду, каким я хочу быть, кем я хочу быть. И правда, у таких людей энергичных, энергетических, харизматичных, у них есть большая цель и желание это сделать без этого ничего не будет. самая первая рекомендация даже если человек находится в депрессии плохом настроении вот на протяжении какого-то времени у него ровное настроение такое вот ничего не хочу никуда не хочу самое первое психологи, психиатры, даже когда человек приходит к ней в депрессивном состоянии, в классической депрессии, говорят, гудите тело. Тело точно знает, что ему делать. И когда вы выходите, кто ходит в спортзал или на танцы куда-нибудь, да? Выходим из спортзала уставшие, но... Да, давай. да. сейчас масса всяких э, телесных практик, психологических, э, масса э, спорта, которая занимается э, телом. Ходите. Вот тут уже да, лень. Что с ней делать? Это индивидуально у каждого. Но даже если вы поднимете а, свою попу и пройдете полчаса в одну сторону и полчаса в другую, уже будет повеселее.